Вот была такая Екатерина Улитина, сотрудница Центрального аналитического центра отдела Загса. И она, эта женщина молодая, она ужаснулась, что творится. Вот она 1 июня 2010 года выступила и сказала, что на тот день в России осталось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек. Это какой год 2010? 2010, да. Вот она дала данное, что за год примерно, вот в 2009 году умерло 5 миллионов 854 человека. За первый год 2010 год года, первое полугодие, 4 миллиона 678 тысяч 856 человек. И в целом у них тенденция, они просчитали, что в течение 15 лет должно уменьшиться население еще на 40 миллионов. Получается 2025 год, да, если 15 лет мы считаем, от 2010 года. — 25-й, да. — Да, 25-й, да. значит. 25. — Значит, сегодня где-то уже 70 миллионов нас осталось. — И вот этой женщине что? Ей ничего не было за эту информацию? — А ее сняли сразу с работы. — угу. вот только... Она где-то оживая, она где-то живет. — Оживая, да, вот вы можете найти ее. — Как ее не убили сути, за такую информацию? Потому что ну, это э, приговор всей нашей власти, если у нас так вот мало осталось. — Примерно у вас возникает вопрос, а как они не боятся-то этого? Вот. А им не нужно этот народ. — они думают, что мы смоемся, у них уже там приготовлены виллы, вот, дети там учатся. Путин уже не зря, э, как этот э, агент иностранной разведки, он сам не знает, какая у него фамилия. И дочки у него даже не, не под этими фамилиями, какие-то фамилии, прячутся они под призанимами. Он уже заранее готов к побегу. И они думают, что они побегут, раз они отдали всю Россию, им там создадут условия, они их не будут выдавать. Но они ошибаются.